Каждая стихия дает свое состояние сознания, в каждом состоянии сознания можно делать разные вещи. А в пространстве, в котором ты находишься, в стихийном пространстве, можно не только делать вещи, а еще и пользоваться силой этого пространства. Вот это вот очень важно. Вы все время забываете, что рядом с вами находятся в этот момент люди с таким же потенциалом. Если тебе не хватает собственной силы, у вас есть объединенная сила. Надо просто войти в состояние и использовать эту объединенную силу. Научитесь не циклиться на себе. Значит, надо превентивно выходить на улицу. Когда ты экспериментируешь с пространствами, надо выходить на улицу. надо выходить. И мы же говорили об этом. Это задача рабочий дневник, не девичий дневник, когда мы описываем состояние, а рабочий дневник сегодня у меня эксперимент вода, воздух, за этим я иду туда то туда, то туда, то туда. -то. и идти туда и ловить пространство, ловить ветер парусом, ловить чтобы понять, что это за люди, какое качество, каких эффектов они умудряются достигать вот в этом пространстве, какие у них недочеты, какие плюсы, какие минусы. Изучать это пространство. Не свои собственные переживания. Свои собственные переживания были на предыдущем курсе, а сейчас мы изучаем пространство. А пространство делают люди, носители стихийного потенциала. А ты циклишься на себе. Если я в себе не могу это прочувствовать, значит и во всех остальных этого нет. Неправильно, неправильно. Ты танцуешь от себя. Прекрати видеть в себе центр мира. Прекрати, да? Увидь Увидеть себя точно такой же точкой на карте, как и все остальные, и тебе станет значительно проще брать силу от других людей. Если вы суть одно, значит и сила у вас объединена. А ты не искал? Да, это. ты не искала. Да. ты людей изначально априори не любишь, да. исследовать их ты не хочешь людей. И тем не менее жить надо все равно среди людей. Вот этот вот парадокс надо избавиться от нелюби к людям, просто избавиться. Нет, надо во-первых почистить страл относительно просто человеческого общества. Да. А надо понимать, что еще это увидеть надо. Оно разнородно, человеческое общество. Оно действительно разнородно. Это нам пока только кажется. Находясь в каком-то пространстве, нам кажется, что все люди. Это и есть такое пространство. Но стоит только немножко отойти в сторону или подняться над человеческим обществом, увидеть этот срез, мы увидим, что оно по слоям. И диффузия на слоях происходит в очень, пределах, в очень ограниченных лимитах на самом деле. Если ты это увидишь, ты сразу поймешь, в каких местах стоит бывать, в каких местах не стоит бывать для естественной жизни, в каких местах стоит бывать для попадания специфических эффектов, а в каких бывать не стоит для тех же самых эффектов, они тебе не помогут, они тебе только убьют. Но для этого надо увидеть в человеческом пространстве инструмент как поле для деятельности. Крысы себя в городе прочувствовать. Понимаешь? Лавируя между, между, между, между, между, между проходными дворами, метро, под землю, на землю. Да? И, вот, и вот все это чувствуют. ведь нет лучшего пространства для, для исследования, чем город. Кого здесь только нет. Клондайка,льдорада для ученого. А тебе просто не интересен сам предмет исследования. Его надо специально в себе возбуждать, понять, что человек носитель магического потенциала. В каждом есть по капле. Эта капля настолько мизерна, что она в нем не проявляется, но когда они собираются все вместе, капли складываются воедино. И они носители этого богатства, которое носят в самом себе, даже не подозревая, что у них есть этот клондайк, а ты об этом знаешь. И попадая в определенные плоскости человеческого бытия, ты можешь соприкоснуться с их магией и научиться скопировать ее себе. А иначе где ты возьмешь образец? Очень сильно захотеть, настолько захотеть, что брезгливость к людям, как брезгливость к крысам, уйдет. Захотеть. Не циклиться на себе, не циклись. А сразу станет значительно эффективнее идти работать. Значительно эффективнее. Ты сейчас впала в крайность, в крайность собственного внутреннего анализа. Это крайность. За этой крайностью ты не увидела всего остального. То есть тебя сейчас отнесло, что называется, в состояние самости. Тебе должно отнести в другую сторону. Настолько ярко прочувствовать, что на самом деле ты бы увидела, что разницы на самом деле нет. не залипать на внутренних переживаниях. Не залипай на это. Ни к чему тебя не приведет. Внутренние переживания имеют право быть тогда, когда они как-то проявляют себя в реальной жизни, что они дают хоть какой-нибудь эффект. А переживания ради переживания никому кроме тебя не надо. А значит ничего и не будет. И систему, которую ты делаешь, сейчас себе, эта система, как способ выжить в этом мире человеческом. И не просто выжить, а выжить очень хорошо, интересно, качественно, вкусно и успешно. Точить, путь, да, ты абсолютно погрузилась сейчас да. в себя, ты прошла некие шаги по темному пути и видишь, к чему это приводит, не к чему тому, что ты ищешь. Не твое это. Нет, если хочешь, можешь продолжать идти дальше, но ты должна быть готова к результатам, полностью отказаться от социальной успешности. А если и заниматься социальной успешностью, то в очень специфическом ключе. Это может быть ну, и потажное какое-то искусство, какие-нибудь перформансы, которые выводят людей вообще из состояния. Вот это вот такой перформанс, собственную тьму вытащить наружу чтобы она была интересна не только тебе, но хоть еще кому-нибудь. Так она никому не интересна, только точно таким же, которые ищут форму собственного самовыражения, забывая совершенно о том, что на темном пути не существует такого понятия, как самовыражение. Самопознание? Да. Самопогружение? Да. Но самовыражения нет. Упс.